Привет-привет! Пятый день марафона беспощадного жиросжигания. И если вдруг ты видишь меня впервые, либо впервые слышишь о марафоне, по ссылке в описании видео вся информация, что тебе нужна для того, чтобы похудеть и избавиться от жира. Все, что тебе нужно о питании, порядок тренировок, процедуры для кожи. Присоединяйся! Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Ноги на ширине плеч. И мы мягко переносим вес тела с одной ноги на другую. Если тебе можно прыгать, ты можешь перепрыгивать с ноги на ногу, но это должно быть мягко, без стопота, без удара по коленям. И вращение руками по большому кругу и в обратную сторону. Один вперед, один назад. И поменяли направление, локти, и в обратную сторону, кисти, закончили, вращение корпусом, колени не сгибаем, Опускаемся максимально низко. И в обратную сторону. Закончили. Ноги вместе вращаем коленями. В одну сторону. И в обратную сторону. Закончили. И переходим непосредственно к тренировочке. Упражнение мы выполняем по времени. 40 секунд работы, 20 секунд отдыха. Упражнение можно выполнять абсолютно без оборудования. Либо ты можешь усложнить себе задачу, добавив гантели, гири, резинки. В общем. Любое сопротивление, которое у тебя есть. Если у тебя ничего нет, но ты хочешь добавить какое-то сопротивление, ты можешь взять 5-литровую бутыль с водой. Я ставлю таймер, и мы начинаем. Первое упражнение «Выпады с балансом». Мы делаем шаг назад, опускаемся вниз. Следи за тем, чтобы колено было четко над пяткой и не смещалось вперед. Опускаемся вниз, встаем и выносим ногу вперед. И снова уходим назад. Ты можешь это усложнить резинкой, показываю, либо гантелей, или гирей, или что у тебя есть. Если у тебя две гантели, ты можешь держать их вот так, если у тебя только одна потяжелее, ты можешь держать ее вот так. Шаг назад, опускаемся, баланс. Весь раунд мы работаем на одну ногу, готово, по сигналу мы начинаем, погнали. Держим баланс, это очень важно тренировать баланс и мышцы стабилизаторы, так как в этот момент много мышц работает на то, чтобы удержать нас в ровном положении. Если тебе легко, ты можешь усилить весом, либо ты можешь добавить прыжочек. Закончили. Продвинутые не меняют ногу. Новички, меняем ногу. выполняем все на другую ногу. Смотри по себе, по своему уровню. Если ты продвинутая, делай второй раунд на ту же самую ногу. Погнали! Делай в своем темпе, максимально быстро, без потери по технике. Если ты делаешь быстрее, но ты чувствуешь, что у тебя теряется форма, делай медленнее. Лучше делать Медленно, но правильно, чем быстро и неправильно. Обрати внимание, я двигаю руками для баланса. Чуть не упала. Меняем ногу и повторяем еще раз. И те, кто менял ногу, меняет ногу. И те, кто не менял ногу, тоже меняет ногу. По сигналу начинаем. Погнали. Следи за коленом. Закончили. И продвинутые. Не меняют ногу. У вас получается по два раунда подряд на каждую ногу. Все, кто меняли, меняем ногу. Надеюсь, никого я этими ногами не запутала. Погнали. Закончили. И следующее упражнение. Отжимания с узкой постановкой рук. Мы опускаемся на колени. Встаем в упор лежа. Важно, чтобы не было прогиба в спине. От макушки, от макушки до копчика прямая линия. Локти уходят четко назад. Мы опускаемся и поднимаемся обратно. Продвинутые могут делать полноценные отжимания. И совсем новички. Вы можете делать это от возвышения. Руки на ширине плеч, локти уходят назад, опусти, и возвращаемся обратно. Смотри по своему уровню. Погнали. Даже если ты не можешь стараться делать а потом еще один раз Главное, не... если ты делаешь только три раза за страшно главное чтобы ты работала всех секунд закончили отдыхаем и повторяем еще три раза. Да, я знаю, вам не, не очень это нравится. Я тоже не люблю отжимания. Это довольно сложное упражнение, особенно для девочек, но оно очень крутое и его надо делать. Погнали. Локти четко назад, не в стороны. В пояснице вот такого вот прогиба. Вот такого нет. Бедра в нейтральном положении. Если ты положишь ноги. Стопы на пол будет легче. Если поднимешь, будет сложнее. Работаем до сигнала. Закончили еще два раза. Это нормально, если тебе надо перейти с более сложного уровня на легкий. Например, ты делала первый раунд, первые два отжимания с колен. Ты чувствуешь, что тебе уже тяжело, ты можешь встать и делать с упора. В принципе, ты это даже можешь упираться в стену. Но в стол удобнее, потому что работаем. Потому что когда ты упираешься, ты как бы лицом в стену. Это не очень комфортно. А в стол как раз нормально. Уверена, у каждого дома есть стол Или спинка стула Или спинка дивана Да что угодно Было бы желание Ну или всегда можно отжиматься с пола Фух, ты уже Я уже чувствую Закончили Чувствуешь, да? Это классное упражнение вот как раз для вот этих мест, которые у женщин в возрасте начинают обвисать. Мы же не хотим, чтобы нас что-то отвисло. Мы же хотим быть молодыми вечно, правда? Поэтому тренируемся. Погнали! Фу, я не знаю, как тебе но конкретно чувствует рицепс, И это я делаю легкий вариант. Фу, закончили. Классно, да? И у нас приседания плея. Ноги шире плеч, носки развернуты в сторону где-то на 45 градусов мы опускаемся максимально низко и поднимаемся не до самого верха. Мы поднимаемся где-то вот так и опускаемся снова. Можно усилить резинкой. Вот так. Либо гантелью. Ну или что там у тебя есть, какой шлитель у тебя есть. Погнали! Мы не встаем полностью, то есть не вот так, чуть-чуть не до встаем, без перерыва. У нас сверху нет паузы, внизу нет паузы, мы работаем как поршневой насос, вниз, вверх, вниз, вверх. Максимально быстро, насколько тебе позволяет твой уровень. Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь, это важно до сигнала отдыхаем еще три раза Фух. классненько, надеюсь тебе нравится тренировка так же как мне если тебе легко наращивай темп добавляй сопротивление погнали если тебе очень тяжело можешь работать чуть медленнее но в принципе тебе должно быть тяжело но тебя не должно тошнить, у тебя не должна кружиться голова, в общем, ты не должна вздыхать. Так что смотри по себе. Если вдруг тошнота, голова там чувствуешь, что тебя сейчас вырубит, снижай темп. Если тебе просто тяжело и тебе себе жалко, не снижай темп. Когда ты просто думаешь, все, я больше не могу, на самом деле Ты можешь. Ты даже себе не представляешь, как много ты можешь. До сигнала отдыхаем. Даже не представляешь, как много на самом деле ты можешь. Готовимся, и по сигналу мы уже начинаем работать. Погнали! Садимся максимально глубоко, насколько можем. Встаем не до конца. Поясницу не перепрогибаем. Колени внутрь не заваливаются. Следим за формой. Наращиваем скорость. Дышим. Вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Выдох всегда на усилие. то есть в приседаниях усилия это движение вверх, в отжиманиях усилия это движение вверх, в тяге усилия это движение вверх. Еще один. Погнали. Закончили. И следующее упражнение у нас альпинист. Мы опускаемся в упор лежа. Спина ровная. Не провисаем, не торчим. И мы подтягиваем колено к противоположному локтю, возвращаем и меняем. Здесь важно, что тебя не должно вот так вот перекашивать. Вот такое вот движение в бедрах. Быть не должно. У тебя спина. Корпус абсолютно ровный. И двигаются ноги. Ну вот такой вот такой скрутки. У тебя нет. Держи корпус. Ждем сигнал. Погнали. Неважно, с какой скоростью ты двигаешь ногами. Главное, чтобы тебя не перекашивало. Дышим, работаем, не останавливаемся до сигнала, до последнего сигнала. Закончили, отдыхаем еще три раза. Фух! Так потихонечку мы подкрадываемся уже к концу тренировочки. Готовы? По сигналу мы уже работаем. Погнали. Живот держим поджатым. Голову не опускаем. Не запрокидываем. От макушки до копчика прямая линия. Работаем. Плечи. Ты чувствуешь плечи? Плечи уже должны начинать подгорать. 10 секунд работаем. Не останавливаемся, не падаем. Не жалеем себя и дорабатываем до конца. Закончили. Я уже и пресс начала ощущать. Надеюсь, и тоже. Готовы? Погнали. Дышим. Живот держим поджатым. Вдыхаем носом. Следим за тем, чтобы нас не перекашивало. Держим корпус ровно. Параллельно полу. 20 секунд. Не жалеем себя, работаем. Мы в этом вместе. Так что давай. Давай. Пресс уже горит. Ну, ты же хочешь плоский живот. Так что работай до конца, до сигнала. До последнего сигнала. Закончили. Фу, Еще один раз. Ты чувствуешь пресс. Ты чувствуешь плечи. Представь себе, как ты оденешь платье на бретельках или бикини с таким классным животом, с классными плечами. Давай, еще один раунд. Погнали. Двадцать секунд. Не жалеем себя, работаем. Стоим, стоим, стоим. Уже все горит, но мы стоим. Мы вместе в этом. Я, ты и еще пару сотен человек. Так что давай. -ху -ху. Закончили. И у нас тяга. Ноги на ширине плеч. Носки смотрят четко вперед. Спина ровная. Поясница в нейтральном положении. Мы... Наклоняемся. Колени сгибаются ровно настолько, насколько им нужно. И возвращаемся обратно. Это можно сделать с весом. Либо с резинкой. Готовы? А можно делать без веса. Следи за тем, чтобы... В спине не было прогиба. То есть у тебя попа не должна быть вот так оттопырена. Видишь прогиб? Этого быть не должно. Я сейчас сделаю неправильно. Бедра в нейтральном положении. И старайся не сутулить плечи. Часто, я очень часто вижу ошибку, когда женщины боятся сутулиться. Из-за этого прогибают поясницу. Но прогибать поясницу нельзя. Это очень-очень большую нагрузку дает. Это сейчас ты работаешь без веса. А если ты работаешь с весом? А если ты потом пойдешь в качалку и будешь это делать с прогнутой спиной? Нельзя. Не перепрогибай спину. Это очень важно. Всегда следи за тем, чтобы бедра, наклон бедер, сейчас они, видите, вот так наклонены, в нейтральном положении работаем. Я постоянно об этом говорю, но... Лучше лишний раз сказать, чем не сказать, потому что это очень-очень важно. Опускаемся максимально низко, руки идут четко вдоль бедер, то есть они не уходят вот так вперед, вдоль нога. Максимально низко опускаемся, чувствуем, как у нас натягивается задняя поверхность бедра и ягодицы. Концентрируемся на мышцах. Закончили. Когда ты научишься чувствовать свои мышцы без веса, то ты сможешь тренить, ты сможешь мощно тренить и без веса, и с маленьким весом. Тебе не надо будет брать огромный вес, чтобы почувствовать, что работает. Это важно, научиться концентрироваться, научиться чувствовать, понимать, что работает. Погнали! Закончили, и у нас еще один раз, и все. Если тебе нравится тренировка, обязательно поставь лайк, напиши комментарий. Подписывайся на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Погнали! Работаем до сигнала, осталось совсем чуть-чуть. Мне на ноги упражнения легче выполнять, чем наверх тела. Закончили сейчас, мы еще потянемся. Буквально пару минут мы не тянемся в шпагат, мы просто расслабляем мышцы, которые работали. Напоминаю, что среди тех, кто выкладывает отчеты о марафоне, о прохождении марафона в соцсетях, я разыгрываю комплекты резинок. Алексей. Вот эти вот замечательные резинки. Так что присоединяйся к марафону, отчитывайся в соцсетях о том, что ты тренишь, о том, что ты ешь. Можешь показывать свой прогресс, можешь не показывать свой прогресс, если ты стесняешься показывать свое тело, это нормально. Главное, чтобы ты сделала фотографию до для себя. Можешь никуда не выкладывать. Просто обязательно сделай, потому что так ты сможешь отследить прогресс. Когда ты видишь себя в зеркало каждый день, ты не замечаешь разницы. Но когда ты потом сравниваешь с фот фоткой, ты такая «Ого!». Так что обязательно сделай фоточку для себя. Обязательно делись своими успехами. Поддерживай других, кто тоже проходит марафон. и буду перепощивать всех в стори у себя в инстаграме. Вот здесь на него ссылочка. Вместе веселей. Эта энергия. Погнали тянуться. Всегда легче работать. А, ноги на ширине плеч. Носки смотрят четко вперед. Стопы от пола не отрываем. И мы смещаемся в одну сторону. И в другую. Всегда легче. Вот, даже тренироваться. Когда ты часть команды. Когда ты часть чего-то большего. Именно поэтому даже хоть мы все в разных местах, мы можем делать это вместе, и это энергия. Когда 100, 200, 300, тысяч человек делают одно и то же, идут к одной цели, это заряжает и это помогает. Закончили. Через круглую спину мы наклоняемся и висим. Можно взять себя за локти, макушка смотрит четко вниз, висим, покачиваемся, колени не сгибаем. Расслабляемся, расслабляем спину. Дышим. Закончили через круглую спину. Поднимаемся наверх. И мы делаем большой выпад. Упираемся руками в пол и провисаем. Выпад максимально большой, провисаем максимально, максимально вниз. Закончили, опускаемся на колено. Руки поднимаем на бедра и толкаем бедра вниз и вперед. Закончили, смещаемся назад. Чувствуем, как натягивается под коленом. Закончили и меняем ногу. Большой выпад. Опускаемся. Висим. закончили опускаемся на колено толкаем бедра вперед закончили смещаемся назад закончили мы садимся на пол в пистолетик то есть одну ногу выпрямляем одну ногу сгибаем в колени и тянемся обоими руками к прямой руке. Стараемся тянуться второй рукой тоже, потому что у нас тянется как под колено нога, так и спина. Можно покачиваться, можно сидеть статически, как вам больше нравится. Главное, без резких движений. Закончили. Переступаем ногу. Упираемся локтем в колено. Разворачиваемся максимально назад и толкаем колено внутрь закончили повторяем это все на другую сторону отвратительное ощущение если честно Ненавижу растяжку. Я ненавижу растяжку, вот честно. Мне это скучно, мне это больно. Но это надо делать. На самом деле, если ты растягиваешься регулярно, то не нужно это делать до боли. То есть не надо терпеть боль. То есть ты принимаешь положение, где уже ты чувствуешь, где тебе больно, чуть-чуточку отпускаешь и вот так держишь. И это даст результат тоже. То есть не обязательно тянуться через боль. Закончили. Фух, на сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Приходи завтра. Если ты хочешь, завтра выходной, ты можешь отдохнуть. Но если тебе хочется тренироваться, бывает так, когда ты только начинаешь, тебе хочется тренироваться постоянно, то ты можешь прийти завтра, завтра у нас будет кардио, так что по желанию можешь делать, можешь не делать, кардио будет бонусное, веселенькая, под музычку, так что приходи. С тобой была Лагартиша, пока-пока.